Ну что ж, поехали в светофоре. Трэш-закупка светофоре и ленте завершена. Дала задача из пяти отделов купить по две позиции и определить, можно ли уложиться в тысячу рублей. Ролик на закупку вылезет вот здесь в подсказочке и будет прикреплен в описании. Ну а теперь, что за эти деньги мы получаем от светофора. Итак, закупка в светофоре, напомню, у нас получилось 720 что-то там рублей по позициям. Паштет печеночный со сливочным маслом, 325 грамм, 40 рублей 90 копеек. Вот так вот это выглядит. И сразу пробуем. Это у нас из отдела консервы. Ничего страшного в за 41 рубль. Вполне себе съедобный. Дальше у нас идет из отдела консервы тушенка. Тушенка, тушенка. Говядина тушеная особая 525 грамм. 53 рубля 90 копеек. Выглядит она вот так вот. Жидковато, дико булькало. Блин, пробовать немножко стремновато за да? 60 с небольшим рублей. Что не сделаешь. Блин, ну это месиво какое-то. Как будто. Бля, конченая хуйня. блять просто. Не мясо, это, блядь, параша какая-то. Я хуй знает. Я не знаю, стоит это даже хотя бы тушить, там жарить с макаронами, там с картошкой, но ну, блядь, стрёмная ёбань. Может быть даже и съедобно, но, блядь, жиделяга. <coughs> это... А после такой хуйни нас сразу... Отдел напитков, у меня там был сок и лимонад. <coughs> Нектар, яблоко, вишня, мультифруктовый, 29,50. Пробуем. Запитие. Нах. Я хрен его знает. Наверное, выкину ее к чертям. Вообще невозможная дичь какая-то. Лейфрукт называется хемо. После такого тушника что угодно зайдет. В да коне. Так ничего. Сладенькая, вишневенькая потянет. нектара, конечно, там мало, чем пахнет. Есть у нас еще задела напитка в кола. 42,90. Вот, блин, прямо с газиками. За 2 литра. Ноунеймовская no кола. Не, ну не Кока-кола, конечно. Даже не Пепси. Но гораздо лучше, чем всякие там более дешевые варианты, ноунеймовские no всякие эти, каждый день там Сойдет. Сойдет там. Даже не фрустина, не там, что там, моя цена, какие-то такие еще есть. Производитель, ну, типа брендовые для ритейлеров. Нормально, нормально. Кала хорошо. Есть. Пить можно. Пить. Есть можно. Вот тушняк я, наверное, сразу в помойку отправлю. Ну, ее в жопу. Паста делюкс, макаронные изделия. Ну, это макароны и макароны. Макароны. главное что они стоят 20 рублей 60 копеек сойдет сразу откидываем потом из отдела макароны и круп еще я брал хлопья 7 злаков вот такая вот штуковина фирма закон как бы торговый знак такой 7 злаков требующие варки город орел производитель со сроками все хорошо. Так, небольшую порцию этих хлопьев я отварил. Сейчас попробуем. Так, какие тут злаки? хлопья Овсяные, гречневые, пшеничные, ржаные, ячменные, пшенные, рисовые. Так, вот. Получилась вот такая вот по консистенции каша, варил четко по инструкции. Один к трем, 10-15 минут. На нет, все удобно. Просто вот впервые пробую именно семизлаковую такую Прошу. Все удобно. Наверное, даже более полезно, чем все по отдельности. Тем более за 20 рублей 60 копеек сойдет. Дальше у нас отдел охлажденной продукции. Колбаса венская. Колбаса венская у нас стоила 125 рублей 60 копеек за килограмм. Палка в 700 грамм мне обошлась 87 рублей 92 копейки. Мясо механическое, валки куриное, свиная шкурка, шпик, крахмал. Ну да. Что ты еще хотел за такие деньги, да? Выглядит она вот так вот в разрезе. Вот такой вот кусок. Че Ничем особо примечательным не пахнет. Хотя не, немного чеснок какой-то. Есть запах. Ну, все, знает, какую или солянку кинуть. Нормально будет. Так что-то не особо. Дальше у нас голландский 273 рубля 60 копеек за килограмм. Кусок на 814 грамм обошелся в 222 рубля. Вот такой вот кусок. Вроде как без всяких плесени, вроде как со всеми сроками. Бумажки у них, ну, вот эти наклейки, они походу сами их набивают, так что тут ни в чем нельзя быть уверенным. Ну, вроде как плесени никакой нет. Вот так вот в нарезанном виде он выглядит. Попробуем, что это из себя представляет. Ну, как бы да, от нормального голландского это довольно-таки далеко. А туда, к разряду тушенки выкинуть не выкинуть или какой вот какой-то ну, вот тушенку точно выкину а вот это вот может быть какие-то какие-то такие вещи там приманить собаку там приманить собаку панина вот ну в какой-то такой фигне буду использовать я хрен его знает ну, не невкусно может быть съедобно ну я не знаю если что-то пищеварением <с> пойдет не так я потом на монтаже припишу тексте делаю вставочку вообще как бы ну, это не голландский сыр это вот какая-то порнография ну, собственно дальше поехали дальше у нас были зефирки зефир лазированный кондитерской глазурью с ароматом ванили 1 килограмм сто тридцать вот такая вот пачка картонная коробочка смотрим что это может быть Вот такие Но, вот с зефиром вообще все хорошо зефирки достойные Эфирки достойные дальше из тирского отдела я еще брал пряники пряники заварные северные 700 грамм, 67 рублей. В обычных ритейлерах за такие деньги даже 400 грамм не купит. Такой пряничек. По-моему, а не пряник. Умеет место быть. Пяшу по качеству продукции, ну блин, захлаженная продукция, это хрен знает, фортанет, не фортанет, мне не фартануло, колбаса беспонтовая, сыр нахрен не сыр. Тушняк это вот вообще был на свой риск и страх, но ну, больше одной вилки я его попробовал, больше ничего с ним делать не буду. С паштетом, да, фортанула Напитки, напитки. Так что нормально, нормально, терпимо. Тушенка сразу на выброс. С сыром еще подумаю. Колбасу хрен знает. Какое-нибудь блюдо, где жарить его или тушить отправлю, где чтобы что-то удало ей вкус. Так что как-то так со светофором. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Думайте головой, прежде чем что-то покупать. Смотрите, где что покупать. Если хотите поддержать канал рублем, то ссылочка на карту Сбербанка будет в описании. Спасибо еще раз. Пока. Задача была...